Наоборот, школу номер 25, друзья! Перед игрой сходили на почту мы родили И получили то, что долго ждал один чувак И если ты не против, мы его сюда А Там так здесь Тамагочи, видеокассеты с записями клипов Киркорова и сок Юпи. Мотя, вы вообще сколько эту посылку ждали? Сонь, вообще-то финал. Ты что-нибудь для ведущего приготовила? Да, конечно. Чё, с ума сошли Рафаэлю Рафаэла вы бы еще Рафаэля с Черепашек нельзя пригласили. Ай, ладно, действуем по старой схеме. Опять скажешь, давайте перейдем к миниатюрам. Да, скажу, давайте к миниатюрам. <музыка> Служба психологической поддержки учителей. О-Гэ. О-да. давай еще. е Отменили! Ура! А детективе Случай в аптеке. Здравствуйте. А можно мне, пожалуйста, пароц... Тацируи Цирабунуя, Гимодогенку, дайте, пожалуйста. А дома. Маша, Маша. Че? Маша? Маша, Маша. А что с голосом? А ты мне постоянно стекла бьешь. Вот и простудилась. Маленькие водные пистолетики, но ну, очень популярны в школах. Так, уважаемые классные руководители, остановитесь. 7 Б. Однозначно сегодня должна победить команда с названием, а потом пойти на хату и все это отметить. Но мы считаем наоборот. Спасибо.